Чего не вижу, сам себя я ненавижу ночь, что за странная свобода От заката до восхода, что тебя надеюсь вновь день Я прошу тебя не надо От восхода до заката Говорить мне про любовь Нет, я не буду говорить, что я все готово Простить я обид не помню я Но ты же знаешь всё равно Что в душе моей темно Если рядом не тебя Ночь, ожидание, холод, боль Словно я расколот Я ничего не вижу Сам себя я ненавижу Вновь слезы ниоткуда в кровь Я кусаю губы, все, что мне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 No